Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашем очередном интервью, где мы знакомимся с новым спикером нашего образовательного сообщества. И сегодня у нас для вас очень хорошая, интересная, полезная новость. У нас сегодня в гостях профессионал своего дела. Человек с большой буквы «человек», с именем которого знают не только по России, но и, ну, наверное... Во всем мире, Владимир, можно же так сказать, да? В странах СНГ знакомы ваши имена и регалии? Сергей, спасибо вам большое да, за такое очень сильно экспрессивное представление. А, давайте так, я, а, я очень точно знаю, в чем я сильный, и это очень просто. Проекты, которыми я руководил, э, «Русский стандарт» на северо «Улыбка радуги», сейчас это 800 магазинов и 25 миллиардов годового оборота – один центр документов, петербургцы знают, это просто офигенный проект, там примерно 20-25 тысяч человек в день сейчас, в день получают услуг. Выгода, это где-то около миллиарда. И get по последней оценке, миллиард 400 миллионов долларов. И я руководил российским подразделением, самым большим подразделением этой компании. Все эти компании получались по одной простой причине. Потому что мне удавалось находить правильных, сильных людей, и uh -huh. думаю, что моя главная сильная черта, она состоит именно в том, что я умею находить сильных людей, сильнее себя и делать так, чтобы им, а, хотелось приходить в проект, которым я руковожу, чтобы они видели там для себя перспективы для своего личного и профессионального роста. Поэтому, если меня и знают, я делюсь Как, управленца, как хорошего управленца вас знают. Да, если меня и знают, то, Сергей, при том, что в каких-то проектах я был топ-менеджером, где-то я акционер, как я в Гетте, то, так скажем так, у меня есть клиенты и в Америке, и в Европе, в Чехии, в Чехии простите, uh -huh. ну, естественно, в России, и, и, и даже уже вот на Кавказе, вот уже тоже, uh -huh. в Армении, в Грузии, в Азербайджане. И востребована больше всего моя ключевая компетенция – это как создавать успешные команды. Поэтому тот курс, который на изи бизе мы будем запускать, это курс, посвященный как раз формированию успешных команд. Как сделать так, чтобы не ты работал на бизнес, а предприниматель, руководитель, а чтобы бизнес работал на тебя. Вот это моя ключевая компетенция. Я, знаете, я на самом деле неспроста так начал вас представлять, потому что у нас сейчас идет... В сообществе такое направление. Мы стараемся находить спикеров, которые именно могут помочь предпринимателям или людям, которые ищут новую профессию. Да. Если, опять же, ну не то, что если, опять же, я уверен, что вы не понаслышке э, слышали о инфобизнесе и знаете, что сейчас, ну назовем так, мозгоправов очень много. Да. А вот действительно профессионалов в какой-то области и специалистов, хороших специалистов, это вот прям крупица. Поэтому я как бы еще раз хочу вам представить, дорогие друзья, мы действительно рады, что у нас на площадке сейчас появляются специалисты такого уровня. И вот одно из интервью у нас сегодня будет проходить с Владимиром Мариновичем. Владимир, ну уже вам здравствуйте, да? Давайте да. поговорим о вашем опыте. Вот основная ваша специфика – это управленческие навыки создания эффективной команды. Да, да. Расскажите, как вы к этому пришли, с чего начинали, как, скажем так, ваш жизненный путь вывел вас к тому, что вы стали специалистом именно в этой области? Сергей, слушайте, я даже помню, когда это случилось. Супер. Это я прям даже знаю день, чуть ли не час, да, может быть, даже и час. Значит, прям была такая. С 88 по 1992 год я был типичным челночником, вы просто молодые, поэтому вы этого не помните. А тогда было много таких людей, как я, нарождающихся предпринимателей. Мы с такими клетчатыми баулами ездили соответственно, в Китай. Кто в Китай? Я в Восточной Европе. Я знал все самые большие рынки в Чехии, в Словакии, в Венгрии, в Польше. И я специализировался на джинсах, я их перевозил из Польши, и на видеоплеерах из Югославии. чтобы имели представление о маржинальности тех лет, я утром менял 200 рублей в Центробанке на чек с югославскими динарами, бегом в Пулково, самолет, Белград, рынок, Новый сад или в Белграде, покупал пишущий плеер, возвращался на следующий день в Петербург, продавал его уже за 3200-3500 рублей. Вот. То есть за два дня из 200 рублей 3200 чтобы вы имели представление, тогда машину можно было купить за 7 тысяч, и квартиру можно было купить вполне себе за 15-20 за тысяч рублей. В общем, неплохо зарабатывал по тем временам. Так вот, отвечая на ваш вопрос, когда это в первый раз случилось, когда я пошел в сознание команд, это было в октябре 92 -го года. Я стоял на рынке в Катовице, один из крупнейших рынков в Польше тогда был такой. Все, я там продал, купил, приятно хрустели зеленые бумажки в кармане. И, и, и пошел адский дождь, просто, знаете, такой ливень, просто такой тропический ливень такой, ну вот прям осенью в Польше теплее, чем в России, я вымок как, как цуцик, как котенок просто, и я тогда в первый раз задумался, что здесь делаю я, здесь в Польше мокну под дождем на рынке, красивый, умный, молодой, я тогда был метр девяносто шесть, голубоглазый блондин, понимаете, да, вот, что я здесь делаю? и первый раз тогда задумался, а как сделать так, чтобы не я стоял на рынке, не я мог под дождем, и при этом, чтобы деньги зарабатывались. Ну вот, соответственно, как создать самую команду, как создать не самозанятость, а бизнес. И вот я начал искать тех людей, которые уже в этом разбираются лучше, чем я, пошел учиться, и много читаю книг, но ключевая моя компетенция, как и всегда, это находить людей, которые сильнее меня, давать им пользу и быть рядом с ними и учиться. И вот эта цепочка людей, великих, Олег Леонов, ну, чтобы вы имели представление, Дикси, который потом за 600 миллионов был продан, это его проект. Аркадий Пикаревский, села Рустам Тарико, Русский Стандарт, Шахар Васер, который меня пригласил в ГЕД, и я очень благодарен, потому что это, конечно, крутой проект получился. Это все люди, благодаря которым я и собирал вот эти управленческие навыки создания команды. Естественно, там есть мои личные наработки, я, кстати, люблю говорить, что поэтому я похож на ежика, потому что и у ежика, и у меня вся спина в колючках. Просто у него от природы, а у меня от граблей. Уж знаете, сколько ошибок понаделано. И поэтому все, что я рассказываю а, в своем курсе, когда меня приглашают на мастер-классы, это не просто как нанимать людей. Это только начало, начало вот этой цепочки создания великой эффективной команды, которая и создает управляемый, прибыльный бизнес для собственника, для бизнесмена. Вот это то, в чем я практичен и силен, и об этом я и рассказываю в курсе как раз именно о практических инструментах создания команды. Ибо, Сергей, часто ошибка состоит в том, что предприниматель вначале нанимает людей, договорится с ним о зарплате, а потом удивляется, почему люди не делают. А оказывается, что, во-первых, а, деньги в наше время не решают практически ничего, и б, а, для того, чтобы люди работали, приносили результат, там есть еще много-много вещей, которые надо понимать про этого человека. В чем он профессионален? Какая его внутренняя мотивация? Готов ли он взаимодействовать внутри команды? Еще многие-многие вещи. И это практически вещи, о которых я и рассказываю. Ответ на ваш вопрос. Это случилось в октябре 92 -го года, когда я перестал быть самозанятым вот этим вот челночником. И да, с тех пор это вот моя действительно такая, знаете эволюция как управленца, как создателя команд и пришла к тому, что я думаю, что я заслуженно могу сказать, что я эксперт номер один по формированию команд. Именно потому, что я знаю, что надо всегда собирать людей, которые сильнее тебя в команду. Супер. То есть, получается, хороший управляющий – это тот человек, который, скажем так, как продюсер. Он собирает сильных людей, направляет, умеет правильно мотивировать каждого человека, ставит задачи, чтобы человек правильно понял эти задачи, потому что многие управленцы как делают? Крикнут, скажут, потом удивляются, почему у них ничего не получается, и винят, скажем так, подчиненного. Но ведь в постановке задач прежде всего виноват управляющий. Неправильно поставлено, неправильно понял и так далее. И вот это все будет в вашем курсе, верно? Да, Сергей. Более того, знаете, интересно, я обычно использую слово «дирижер», Гергиев... Не, не, нормально. Продюсер – это хорошее слово. Я просто как раз хочу сказать, что я обычно использую слово «дирижер», но слово «продюсер» – это тоже правильное слово. По сути, это же идентичные вещи, то есть, когда ты уходишь на задний план и не боишься, что тебя затмят те люди, которых ты создаешь. Точно, потому что Гергиев – великий дирижер не потому, что он лучше всех управляет летаврами или, там, играет на галанчели. Он... Он, он, наверное, умеет на этом играть, но он не является лучшим белочилистом или литавристом. А вот найти тех, кто умеет эти инструменты, на этих инструментах играть лучше всех, сделать из этих индивидуальных суперэкспертов сплоченную, замотивированную команду, это да, это великое умение. И образ дирижера или продюсера, да, мне кажется, очень корректный. И да, Потому что тут в курте это будет. Да, потому что, мне кажется, здесь, вот опять же, хотел задать вопрос, будет ли в курсе именно польза не просто как найти сильных людей, а как не заставить, научить их сотрудничать вместе. Потому что, если мы наберем, например, 10 Марадона или 10 Рональдини, не факт, что они будут хорошо играть. Здесь, опять же, все зависит от тренера, который создаст стратегию. А научит и подберет каждого человека друг к другу. Ведь это тоже один из навыков управляющего. то что некоторые люди друг с другом не могут в принципе работать. И надо каждому выбирать вот определенный подход, чтобы усиливать их слабые стороны. Это очень точное наблюдение, и да, этому мы вас будем учить, друзья, на этом курсе, потому что именно практические инструменты являются особенностью этого курса. Послушайте, есть огромное количество книжек, в которых вы прочитаете, что вы должны делать. Ну, понятно, что надо находить сильных людей. Смотрите на меня и думаете, мистер очевидность. Ну, понятно, что надо находить мотивированных людей. А вот как? Да, вот, да, да. Вот как? Вот ты тут, Маринович, поумничай. Вот я там владелец, не знаю, двух магазинов в Сарапуле или там кафе в Нижнем Новгороде. Как мне найти там лучшего повара? Как сделать так, чтобы он захотел ко мне прийти? И именно это и отличает мой курс от других. Именно практические инструменты, которые вы сможете на завтра внедрять. Хотите себе пример? Давайте, конечно. Пример самый лучший. Давайте. Совсем недавно, это было где-то месяца два или три назад, я проводил э, интервью, с э, меня приглашают владельцы компании, для того, чтобы я им помог выбрать, например, когда надо выбрать между двумя генеральными директорами, потенциальными кандидатами на должность генерального директора в компанию. Э, и я умею проводить собеседование, хотя бы, например, потому что я знаю, что собеседование проводить бессмысленно, потому что собеседование – это такое… Это такое э, интересное явление, когда э, собственник врет о, о своей компании, а кандидат врет ему про себя, про, про то, друг да, про... да, да. другу врут и кто кого переврет, поэтому ну, реально собеседование в моей картине мира существует только для того, чтобы э, проверить психическую адекватность кандидата. А реальные его профессиональные компетенции, они проявляются в последующих а, потом днях совместной работы. Кстати, сейчас я вернусь. Как вы думаете, сколько нужно времени для того, чтобы понять, человек подходит на эту должность или не подходит? Ну, как вы думаете? Ну, сколько времени? Ну, вот сколько? На собеседование именно вот, первое какое не, не на собеседование, а на испытательный срок. Испытательный срок. Но, но... Да, в принципе, мне кажется, ну, недели, может, две. Ну, до месяца. Три дня. Три, Три дня. дня. И три дня. И я рассказываю о том, как не тратить денег на человека, который оказывается неэффективным, и как за три дня уже понять, это правильный человек или нет. Это, кстати, к тому, какая степень будет практичности. Предельная практичность, предельная применяемость инструментов. Возвращаемся. Значит, сижу, я провожу вот это собеседование для этого заказчика. И представьте себе подходит ко мне официант и кладет рядом со мной, я кофе заказал, и он кладет листочек бумаги. И на этом листочке бумаги написано следующее. Будьте осторожны, за вами сидит вор. А у меня куртка, знаете, так висела на спинке стула. Я ее снял, повесил, ну, не повесил, положил рядом с собой. И человек, который за моей спиной сидел, встал и ушел. Ух ты, подумал я. Я провел собеседование, все, попрощался с заказчиком, с его кандидатом, подошел к этому официанту и спросил. «Зачем вы это сделали?», кстати, спросил, как вас зовут, он сказал, Бажен, я спросил, зачем вы это сделали, почему вы меня предупредили, ведь мы же могли это не делать, а он, знаете, что мне сказал, да, я, говорю, здесь работаю официантом, это не мое кафе, но я не хочу, чтобы то место, где я работаю, чтобы оно омрачалось тем, что люди будут несчастны из-за того, что их обокрали, просто я этого не хочу, Сергей, uh -huh. это реальная история». Чтобы вы понимали, насколько это реальная история, вы можете найти в Инстаграме. Я даже сделал фотографию этой записки, которую он с переномой положил. А теперь за, с одного раза ответьте на мой вопрос. Чей телефон у меня после этого появился, чей номер появился у меня в телефоне? Ну, таких людей надо сразу взять, потому Конечно. что они иногда сами себя недооценивают, но работают 100%. лучше, чем управляющие. процентов, потому что у человека есть душевная внутренняя потребность на то, чтобы делать людей счастливыми. И я mm -hmm. теперь знаю, что когда у меня появится либо очередной проект, либо у меня появится заказчик на колл-центр, либо, колл либо на клиентский сервис, я туда баженно порекомендую. Знаете почему? Потому что этот человек делает, потому что ему нравится, а не потому что ему за это платят. Yeah, а да. это очень часто, который мы делаем, она знаете, в чем состоит? Мы сначала нанимаем не тех людей, а потом пытаемся этих не тех людей зажечь, чтобы они работали. Это не работает, это не работает. Они вам рассказывают 100 миллиардов э, отмазок, почему это невозможно сделать. Глобальное потепление климата, плохая погода, хорошая погода, жидомасонский заговор, Трамп, Маринович, Путин, все виноваты. У клиентов mm -hmm. кризис, ну, вы же знаете, да? Mm -hmm. знаете, это прикольная тема, чтобы вы понимали, насколько курс будет практичным. Я там учу бороться с отмазками, потому что, например, вот это моя любимая цифра, я собираю сейчас материал для книги, который называется «Типология отмазок и способы борьбы с ними». Вот, и для розницы, розница, рестораны, магазины, салоны красоты, шиномонтаж, это, ну, вообще для всех, кто работает с потоком, с улицы. это моя любимая вообще тема. Заходишь в магазин, почему плохая выручка? Смотришь кассу, плохая выручка, почему плохая выручка? Хорошая погода, какая связь? Ну, так как? Хорошая погода, все уехали за город, и поэтому никто ничего не покупает, никто не стрижется, никто не ест, никто, ну, там, не, понятно, ничего не покупает. Ну ладно, логика какая-то в этом есть, да? Окей, дождь, проливной. Заходишь в магазин, в кассу. В кассе выручка маленькая. Спрашиваешь, почему маленькая выручка? Ответ. Плохая погода. Спрашиваешь, какая связь между плохой погодой и слабой выручкой? Ответ. Так как же: все сидят дома, и поэтому никто ничего не покупает. Сергей, я с тех пор, знаете, я. Я, я саден математическими вычислениями, а какая погода та самая для продаж? Вот, вы знаете, влажность, температура, солнечность, чтобы, чтобы продажи были. В общем, шутки шутками, друзья. Ответ. Никогда не будет погоды идеальной для продаж. Все очень просто. Люди либо продают, либо не продают. И это как раз я учу отличать тех, кто хочет работать и продавать, от тех, кто не хочет и клеит вам отмазки. Это факт, да, потому что в принципе тут уже все зависит от настроя, как человек хочет и действительно правда Иногда достаточно просто вот зайти в какое-то заведение, посидеть 20 минут и ты видишь все, что там происходит и все, что мешает бизнесу. И ты иногда смотришь и думаешь, как у тебя вообще что-то работает? Как в принципе у тебя этот бизнес существует годы? И вот это, да, у многих такая есть. Хорошо. А, Владимир, знаете, тогда еще как -то вопрос. С из скольких уроков а, будет ваш курс состоять? То есть сколько вот часов а, занятий? Да, значит, пять блоков. Пять блоков. А, можете это записать или... А, а, ну, мы же потом это вывесим информацию, да? Конечно. Блоков. Только давайте сразу, Сергей, договоримся. Коллеги, а, нас же сейчас много людей смотрят, да? И... Ну да. Да-да. А, кстати, сколько, если не секрет? Uh, вот сейчас в данный прям момент больше сотни. Okay. Это только в Ютубе. Хорошо. Mm -hmm. Коллеги, давайте договоримся. Значит, если среди вас есть искатели семи uh, волшебных фишек, трех там, мегаинструментов, там, 34 чек-листов и вот тому вот этого подобного… Коллеги, этот курс не для вас. Просто даже, даже вот не тратьте время. Вот Просто не тратьте время, возьмите лучше там, любимую девушку, сходите в кино, займитесь сексом, пожарьте биштекс, Короче, займитесь делами более полезными, чем поиском волшебных фишек. Волшебных фишек не будет. Потому что у меня давно уже есть наблюдение, Сергей, что сделать успешный бизнес это не, знаете, как Барон Мюнхгаузен взять себя за кисточку и вытащить из болота. Не-не-не, так не работает. Это, это ежедневная кропотливая работа, Здесь убавил, тут добавил, тут проконтролировал, тут... Я сейчас расскажу, но просто это... Это просто, знаете, внедряешь, получаешь результат. Не внедряешь, не получаешь результат. Сергей, как... Можно ты... я еще добавлю? Внедряешь, ошибаешься, находишь ошибку, пытаешься что-то сделать, потом находишь нужное решение, и потом это начинает работать. Так и вот, так конечно, постоянно. Этот курс, этот курс, он будет полезен именно для тех, кто хочет сэкономить время и деньги на не неделание глупых или лишних ошибок. Да нет, без ошибок все равно куда денешься. Но, но если можно не что делать ошибки, что? то зачем их делать? Правильно? А я задам вам такой вопрос. Сейчас я про план курса расскажу. Но вот вопрос вам и всем, кто нас сейчас смотрит. Только, пожалуйста, не давайте ответ, хорошо, а просто я хочу, чтобы вы же видите сейчас чат. Итак, друзья, всем, кто нас сейчас смотрит, пожалуйста, напишите, пожалуйста, что объединяет, внимание, секс Еду, спорт и бизнес. Что объединяет секс, еду, спорт и бизнес? Вот, вот что объединяет вот эти четыре... Сейчас я буду четыре... засчитывать. Угу. Да, пожалуйста. Да. Вот, вот что объединяет? Какое явление или какие действия? Или вот что объединяет секс, еду, спорт и бизнес? Вот, пожалуйста, ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. А теперь... Страсть, действие, желание, удовольствие. Да -да -да. А -а -а. Угу. Так зачитываем. Сейчас еще. Да. Да. И это, кстати, говорит о людях, да, которые это пишут. Хорошо. Удовольствие, удовольствие, удовольствие, а желание, увлечение. Да, замечательно. Прекрасно. Удовольствие, хорошо. желание. Ну, в основном одни и те же. Да, да, да. Угу. Ответ. Ответ. Правильный ответ. Регулярно. Работать надо. Работать Регуляр, да. регулярность, Сергей, регулярность, друзья, регулярность. Ну, конечно, нужно все делать с удовольствием, конечно, страсть, все, конечно, но это надо делать регулярно, потому что если вы не будете заниматься сексом регулярно, то, Сергей, вы знаете, к чему это может привести. Ладно, вы не знаете, вы читали об этом, да? Есть, надо регулярно спортом надо заниматься регулярно и работу, работать, бизнес, бизнесовать, надо как, Сергей, регулярно, правильно? Поэтому и курс, этот, это курс систематизации бизнеса. И если вы будете делать регулярно эти пять блоков, соответственно, у вас бизнес будет развиваться. Кстати, Сергей, знаете что? Хочу сейчас сделку заключить со всеми, кто нас сейчас смотрит. Я сейчас перечислю все эти пять блоков. Вы запишитесь на этот курс. У вас реально за три месяца, за шесть месяцев начнут расти продажи, у вас начнут расти объемы прибыли. И, друзья, это же нормально, если вы захотите поделиться определенной долей от добавочного э, объема прибыли. Правда, Сергей? Это же честно? Ну, конечно, это совсем честно. Да, это честно. Бизнес Гетто, Яндекса, Убера и других агрегаторов, он состоит вообще в комиссии. Мы берем 18% от поездки. Итак, друзья, предлагаю вам всем сделку. И поставьте плюсики те из вас, кто согласен, когда вы пройдете курс, который очень скоро появится на Изи Бизи, вы растете и, соответственно, вы в течение 3-4-5-6 месяцев, когда начнете расти, вы просто изи бизе отправляете, например, 20% от добавленной прибыли, которую вы получите благодаря внедрению инструментов этого курса. На мой взгляд, это честная сделка. Я не претендую на те деньги, которые вы сделали до меня. Но те деньги, которые вы сделаете добавочные с помощью этого курса, ну, если у вас будет настроение, если у вас будет желание, это не обязательно. Тогда это будет прям очень хорошо. А теперь, из каких пяти блоков, и почему я так смело говорю о том, что результат вы получите, ну, точно, главное, чтобы вы внедряли. Итак, первый блок. Цель, он называется цель, деньги, бюджет, ответственность. Сергей, может быть, там как-то, да? Цель, деньги, бюджет, ответственность. Первый блок. Что это за, за зверь такой? А, мы вас научим, что, друзья, на каждый день, на каждую неделю, на каждый месяц, на каждый квартал, на каждый год у вас должна быть финансовая цель в обороте и в прибыли. Мы научим вас, как это расписывать все в бюджете. Мы научим вас очень точно фиксировать, кто отвечает за каждую строчку в бюджете. В бюджете доходов и расходов. Сергей, это понятно или надо что-то? Это понятно. Ну, да, да, да, это понятно. Друзья, друзья угу. если кому-то непонятно, пожалуйста, тоже там, что непонятно. Значит, смысл очень простой. Большое количество предпринимателей, они что-то делают, они что-то очень много-много делают, а потом у них что-то получается. Много или немного, или вообще минус. Правильно? Uh -huh. И я как раз научу, что можно управлять а, своими целевыми показателями. И какие есть инструменты для того, чтобы вы точно знали, сколько вы заработаете в 2019 году. Не что-то делаем, что-то получ получим. А что именно в 2019 году такая цифра получится. Точка. Это понятно? Mm -hmm. Конечно. Конечно, цель, понятно. Цель в деньгах расписанные в бюджете и в ответственности, кто за что отвечает. Это Окей. самое важное, с чего нужно начинать. Потому что когда ты понимаешь, что должно быть, кто приносит, распределяешь задачи. Более того, когда ты начинаешь контролировать выполнение задач, ты видишь ошибки, можешь их исправить. И когда ты понимаешь примеры роста, ты можешь прогнозировать следующий, последующие уже месяцы. Супер. Окей. Второй блок. Второй блок. Конкурентоспособность продукта. Можете тоже, коллеги, записать. Сергей, вы там дублируете, да? Конкурентоспособность продукта. Mm -hmm. Знаете, у меня а есть... вы, вы же присылали уже. Тут дублируйте, у нас все, описание ah, ваше ты... все будет. О, изи-бизи, супер-профи, молодцы. Uh, так вот, второй блок. Конкурентоспособность продукта. Это не про космос какой-то, за все хорошее, против всего плохого, качество наше все и, mm -hmm. и против лозунги. Да на это. Никто эти yeah. лозунги не читает, и нахрен никому это все не надо. Это конкретные инструменты, конкретные инструменты, что нужно делать для того, чтобы, три вещи, каждую каждый месяц запускать новый продукт, каждый месяц чистить минимум одну ошибку в, в функционале и делать одно улучшение в интерфейсе. Новый продукт, чистим ошибки и делаем одно улучшение в интерфейсе. Сергей, вам это понятно? Да, это очень, очень существенный прям такой совет. Причем, чтобы вы понимали, коллеги, это надо делать как регламент, как процедура, как постоянно. И когда я говорю интерфейс, я, друзья, имею в виду не только интернет-сайты, чтобы вот не было у вас иллюзий, это не только сайты. Все точки касания, все точки, где клиент встречается с нашей компанией, звонок, визит, чистота двери, улыбка ресепшнистки, которая насрать на клиента, понимаете, да? Вот все, вот, вот все точки касания, Клиента и компании это, – это в этом блоке. И это прям вот как регулярно я запускаю новый продукт, чищу одну ошибку и делаю одно улучшение в интерфейсе. Э, это понятно? Да. Окей, okay. mm -hmm. третий блок. Это, наверное, один из моих любимых, и он как раз про то самое, как сделать так, чтобы человек перестал работать на бизнес, чтобы бизнес начал работать на него. Э, как? Внимание, как. да Мы любим слово «как». Mm -hmm. Прописать – внедрить и автоматизировать контроль исполнения бизнес-процессов. Как? Прописать, внедрить и автоматизировать контроль исполнения бизнес-процессов. Потому что многие из вас, друзья, кто нас сейчас смотрит, поверьте, у вас есть большие возможности для развития вашего бизнеса, если вы элементарно в ваших компаниях распишите, кто из вашей команды за что отвечает, кто что должен делать, когда. Ну, например, я вышлю даже вам, друзья, такой образец регламента рабочего времени, мы делали для одной сети автомобильного сервиса. И там все прям прописано. Кто, когда, во сколько приходит, кто, что делает, кто включает компьютер, кто открывает дверь, кто расставляет товар, кто чистит, кто, когда в обед уходит, кто возвращается, кто закрывает, кто выключает. Вот прям тан-тан-тан-тан. Потому что когда вы так прописываете, кто что должен делать, тогда у вас и появляется, Сергей, согласитесь, возможность контролировать Потому что люди должны делать и делают не потому, что у них есть здравый смысл, типа, так это же очевидно, не очевидно. Сергей, мы оба с вами знаем, что очень многие вещи, которые у вас на уровне здравого смысла, людям не, ну, да, не угу. далеко не очевидны. И вот э, это хороший способ как раз получить желаемый результат – прописать, внедрить и автоматизировать исполнение бизнес-процессов. Как мы прописываем, как мы внедряем, потому что, как вы сами понимаете, никому из ваших сотрудников вообще нафиг не надо исполнять никакие бизнес-процессы, потому что исполнение бизнес-процессов процесса это значит возможность контроля. Они хотят, чтобы их контролировали, Сергей? Нет? Нет. нет. Тут идет вечный такой конфликт. Один хочет, чтобы больше работали и меньше платить, а второй хочет меньше работать и чтобы больше платили. Давайте уточним. Не стоит задача у предпринимателя э, меньше платить. Задача предпринимателя состоит в том, чтобы персонал был эффективен, и пускай платить много, и можем платить много. Я часто говорю, вы можете платить и 50 тысяч, и 100 тысяч, и 200, и даже миллион, в том случае, когда вам принесли столько денег ваши сотрудники, что вы можете себе позволить это платить. Согласны? Это честно? Ну, да. Да. да. Окей, четвертый блок, но ну, мой любимый. Команда, и там четыре главных слова. Найм, обучение, мотивация, ротация. Найм, обучение, мотивация, ротация. Их надо постоянно искать, их надо постоянно учить, их надо мотивировать и стимулировать на эффективную работу. И в случае, если они не делают, их надо что? Ро-ро-ро-ротировать. Не причем, Сергей, а ротировать. Потому что, знаете, еще моя любимая фраза. Квадратное колесо лучше, чем отсутствующее колесо. И если ты увольняешь человека, возникает дырка, ты этот функционал начинаешь распихивать на тебе, на тебе, на тебе, на тебе кусочек. И потом твои сотрудники ходят обвешенные несвойственными функциями. А потом, когда ты спрашиваешь у него про его основную работу, он говорит, так я же это не сделал, потому что ты мне дал, там, не знаю, карточки проверять. И у тебя мозг взрывается. Вот, Поэтому команда должна постоянно обновляться, ее надо постоянно учить, ее надо постоянно стимулировать и мотивировать. А это есть разница. Стимулирование – это про деньги, мотивация – это про душу. И в случае, если человек не работает, его надо правильно ротировать. С этим понятно, Сергей? Понятно. Тут тоже как бы все логично, все четко. И пятый блок. Ну, это вообще, наверное, самый главный блок. Это блок мотивации и знания владельца и топ-менеджмента, которые на долю от прибыли. Мотивация и знания собственника и топ-менеджмента, которые на, на долю от прибыли. Что это такое? Знаете, моя любимая фраза? Что умеешь, то и имеешь можно кинуть туда в чат. Фраза от Мариновича, друзья. У кого есть татуировки, тем вообще легко, а у кого нет татуировок, берем фломастер фиолетовый и вот здесь на левом предплечье пишем «Что умею, то и имею». Через 2-3 дня, друзья, это под душем смоется, кто регулярно моется, а в голове останется. Потому что, еще раз, друзья, нет никаких кризисов, нет никаких глобальных потеплений, температуры, и климата и тому подобное. Есть одна простая вещь. Если мы умеем то мы делаем, как умеем, а результат, который имеем, так это то, что мы умеем. И здесь можете записать еще одну мою любимую фразу. Есть срм есть бизнес, нет СРМ, нет бизнеса. И вот много будет таких практических вещей, которые позволят вам внедряться. Итак, первое – знание, как постоянно учиться, докручивать себя как предприниматель. И что бизнес – это не только пораздавать задачи, а потом стенать, что бараны и все вокруг, никто ничего не хочет делать. И ваша личная мотивация, потому что, друзья, когда вы начнете изменения в вашей компании – Конечно, ваши сотрудники будут сопротивляться, конечно, им нафиг вообще все это не надо, вот это, чтобы вы больше денег зарабатывали. И в этот момент потребуется от вас терпение. Для того, чтобы не махать безбольной битой, а терпеливо компанию структурировать под новые свои знания и представления о системном бизнесе, привет Мариновичу, вот для этого и вам потребуется ваша мотивация и ваше терпение. Каждый день, каждую секунду, каждую минуту, каждую неделю пододвигать компанию потихонечку к тому состоянию, когда бизнес, наконец, начинает работать на вас, а не вы, друзья, на бизнес. Так вот, если вы вот эти пять шагов делаете, цель – деньги, бюджет, повышаете конкурентоспособность продукта, приписывайте внедряете бизнес процессы автоматизируйте автоматизируете контроль через CRM, команду обновляете, обучаете, мотивируете, ротируете и сами постоянно учитесь, вот в этот момент и рождается новое знание в голове собственника, и он уже не может работать по-другому, и компания начинает расти. Бинго, задавайте вопросы. Все супер. Вы знаете, здесь чат, ну, скажем так, очень предсказуемый. Все в восторге. Безумно интересно слушать. Все супер, ждут. Друзья, спасибо большое. А, а, задавайте при... вопросы. Уже пришло время вопросов. Такие только поконкретнее, без космоса. Я очень прям это люблю. А, скажите, даты уже определились, когда будет? Мы сейчас начинаем записывать, Ну, скажем так, у меня есть в том или ином виде в YouTube-канале, YouTube вот, вот, знаете, такими кусочками, а вот так вот прям, чтобы упруго и крепко, это я очень благодарен Вальтеру, он зашел на меня, рассказал про Изи Бизи, крутой проект, мне реально нравится, я вижу в нем конкретную бизнесовую практическую пользу, Сергей, снимаю шляпу, а вы, кстати, в этом проекте как кто? — Сложно, но менеджмент... Лиц, — э... Лицо проекта, все, я, я уже понял. — Ну, скажем так, есть Артур, вот он сейчас здесь. У нас команда, мы занимаемся организацией, маркетингом, менеджментом и другими вещами. То есть у нас много функций, скажем так. — Хорошо, но вы же понимаете, сейчас я, во-первых, отвечу про когда, но вы же понимаете, Сергей, вы изучаете меня, я изучаю вас, правда? — Конечно. Да, и могу вам сказать, что и Артур, и те люди, которые придумали этот проект, ну, в вашем лице они как раз и нашли э, того человека, который отвечает трем основным критериям. Первое – профессионал. Сергей, вы профессионал. Ну, я вас поздравляю, вы профессионал. Вы крутите, что вы профессионал? Мне, в принципе, нужно примерно 10-15 минут, чтобы ну, понять, с кем я имею дело с точки зрения профессионализма. И первое – вы профессионал. Второе – у вас есть желание – делать эту работу и делать ее хорошо. То есть у вас есть внутренняя идея присутствует. Да, идейность. Да, да идейность. Это, это прям крутая вещь. И третье. Вы любите взаимодействовать. Потому что, к сожалению, большое количество людей на вашем месте сейчас бы одели корону, не дали бы мне слова сказать и начали бы вот это вот задвигать там свои вот эти вот постулаты. Ну а я бы так, а что я здесь делаю? Я, наверное, такая мебель на фоне э, Сергея. Нет, не, наоборот, Сергей на, на фоне меня как мебели. Так вот, вот эти три вещи, это прям э, очень четко сканируется, и изи-бизи в этом плане, конечно, крутая вещь получилась. И это я говорю на примере Вальтера, и сейчас я с вами познакомился, я очень за это благодарен. Ответ. Э, до Нового года, буквально в течение недели, мы <как> заканчиваем записывать курс, и там уже начнется постпродакшн, упаковка, продвижение. Поэтому, коллеги, вы сейчас уже можете ставить плюсы, э, кто хочет э, этот курс э, пройти. Поверьте еще раз, он будет очень... Э, практичный, без космоса, вы сможете какие-то базовые вещи внедрять уже прямо завтра. Хотите пример? Хотите пример вот уровня, Конечно. давайте а, коллеги, давайте так, я, поскольку чат не вижу, Сергей видит, а, те, у кого, внимание, салон красоты, у кого стоматология, у кого магазин, у кого ресторан, у кого шиномонтаж, ну, вот, вот такие вот сервисные, куда люди заходят. Uh -huh. Коллеги, а, скажите, пожалуйста, как вы думаете, какие два критерия четко вам могут показать активность вашего персонала, ну, потому что вы тратите деньги на маркетинг, к вам люди за, заходят или не заходят, а вам ваши сотрудники говорят, никого сегодня не было, плохая погода, хорошая погода, чет, люди не заходят, наверное, у них денег нет. Итак, задай вопрос, какие два цифровых показателя четко показывают реальную активность, реальную вовлеченность вашего персонала в зарабатывание денег для вас? Коллеги, какие два цифровых показателя? Что пишут, Сергей? Пока ничего не пишут. Бомба, плюсы, что-то тра-та-та. Ну, плюсы это хочу ну, да. плюсы подключиться, это понятно, да. Сейчас какие а -а -а. два цифровых показателя, а, ну, скажем так, показывают, что ваш персонал работает. Продажи. Они реально работают с клиентами. Угу. Они морочат вам голову, клиентов нет. Кризис, ни у кого нет денег, и бла-бла-бла, все ходят подешевле. Есть? Пишут. А -а Премия и зарплата. Не, ну это следствие, не вот что они реально работают над тем, чтобы вам создать продажи, чтобы вам создать прибыль. KPI написали вот KPI. Молодцы, у слова такое, знаем, из трех букв, хорошо. А только какие и вот они четко показывают, что э, персонал реально работает с клиентами. Вот, еще раз. Сотрудники, а, монтажей, красоты, стоматологии, шиномонтажей, а? цветов. А, Товарооборот, наверное, цифры в чеках. Ну, хорошо, ладно. Да-да-да, ну это такая... Да, честно? Да. Хорошо. Сергей. Я вам честно могу сказать, я тоже не знаю, я бы а хотел я. узнать. Так mm -hmm. вот это я и научу. И для вас, друзья, компания перестанет быть каким-то волшебным горшком, из которого бог знает, что полезет, то ли джин, то ли каша, понимаете, да? Значит, например, mm -hmm. два ключевых показателя. Можете записать себе, друзья? Первый. Это конверсия из зашедших к чеке. да. Первое. Конверсия из зашедших в чеки. Согласны? В чеки? Да. Сколько зашло и сколько купило. Точно. А теперь, внимание, а что нужно для того, чтобы вы могли снимать эту конверсию? И, коллеги, вот чтобы вы понимали, что вы уже даже сейчас... Получите конкретную, кто-то из вас, 100%, получит пользу. И завтрашнего дня они вам перестанут заниматься сексом с вашим мозгом. Не было клиентов, непонятно, куда они все ушли, улетели на Канары или на Марс. Никто ничего не покупает. Что нужно сделать? Друзья, найдите, пожалуйста, в своих городах, из разных городов, от Калининграда до Владивостока, кто нас сейчас смотрит. Найдите, пожалуйста, в своих городах компании, которые ставят счетчики на входе. Это стоит, господи, 1600 рублей, счетчик на входе. Но с этого момента, когда вы поставите счетчик на входе, вы будете точно теперь знать, сколько людей заходит в ваш цветочный магазин, в ваш ресторан, в ваш салон красоты, в вашу стоматологию. Сколько людей заходит. И, Сергей, сколько из этого количества зашедших, сколько мы имеем что? Чеков. Правильно? И это значит, что мы в этот момент начнем контролировать конверсию. А дальше вы обнаружите, что поскольку чаще всего у вас 2 через 2, то в какой-то смене эта конверсия лучше, а в какой-то смене эта конверсия хуже. И очень прикольно поразбираться, что привело к тому, в общем, в общем, там есть очень интересные вещи, как сделать так, чтобы привязать их премии, их мотивацию к вот этому первому показателю. А теперь я же сказал, вторая цифра. А какая вторая цифра показывает реальную активность персонала, что он не выдает, а продает. Сергей, как думаете? Давайте я лучше вас послушаю, потому что у меня много, я лучше... Чтобы не тратить время. Очень простой показатель. Даже... Очень простой показатель. Количество товаров в чеке или количество услуг в чеке. Сколько дополнительно они продали. Upsell. Его величество upsell. Да. Да. Да. Да. да. Потому что если нет апсейла, то это не продажа, Сергей. А это что? Что это? Это если... отработка времени. просто. Это выдача. Вот. это выдача. Ну, просто человек пришел, я хочу да. йогурт. Вот вам йогурт, понимаешь, да? Вон. А, а продажа это когда? А вот к йогурту у нас еще сырок, а вот у нас еще там кефир, да, а вот у нас сметанка свежая, апсейл, пап, -па пам пам вот Опять два... вот сюда, все верно. И вот эти два показателя конверсии из зашедших в чеке и второе, количество товаров в чеке, именно они показывают реальную вовлеченность персонала в продаже. Так что многие вещи практичные вы Увидите в этом курсе. Потому что, да, когда есть отчет, когда ты понимаешь цифры, которые к тебе приходят, ну, скажем так, это как доктор. Ты в отчетах можешь понять болезнь, которая есть в офисе, когда ты удаленно управляешь офисом, тебе каждый день должен приходить, ну, элементарный простой отчет. И ты видишь, что, например, было запланировано столько, по факту прошло столько. Почему? Почему? Это не сходится. Начинаешь внедрять, видишь сложность, исправляешь ее, и ты получаешь контроль, даже если люди в другой стране находятся. Цифры – это как, ну, как анализы в медицине. Совершенно да? верно. А да. вот продажи, да, когда человек недопродает, то есть, скажем так, когда сидит продавец, и а, у вас это есть? Нету. До свидания, спасибо, такого не хочется. А почему вы это хотели? И тут уже вовлеченность, мотивация, контроль и снова цифры. Да, все прям по полочкам, просто грамотными словами в голове есть, применяешь, но вот вы прям очень четко это структурировали. И я так понимаю, весь курс у вас будет такой. Это просто сжатая информация всех ваших лет вот в этих пяти блоках. И поэтому... Поэтому, Сергей, ко мне и приходят предприниматели, поэтому и пользуются успехом. О боже, он нескромный, но это правда. Потому что я умею отжимать воду, понимаете, да, и, и вот оставлять только самые конкретные вещи из серии, что делать, как делать, когда делать. Да? Знаете еще, что мне в вас нравится? Мне в вас нравится, правда. Потому что многие предприниматели, ну, знаете, такие обучающие тренеры, они пытаются быть хорошими и не говорят жесткости. Но, к сожалению, людям жесткости катастрофически не хватает. Когда ты их только хвалишь, говоришь «молодцы» и так далее, они не делают бизнес. Чтобы делать бизнес, человеку нужно вытащить, пнуть. Он будет сначала кряхтеть, а потом скажет «спасибо». То есть без этого нет прогресса. Знаете что, Сергей, в ответ на это могу сказать, ну слово жесткость, не знаю, если вы воспринимаете меня жестким человеком. Нет, прямо... а, знаете, не жестким, слово, может быть, не то подобрал. Вы очень конкретный. Она, знаете, не обсуждается. То есть так. в ваших словах чувствуется сталь, и это приятно. И ну, их не хочет это про... А знаете почему, Сергей? Потому что я же говорю о чем? О цифрах. А попробую поспорить с цифрами. Но Цифры вот... самые да. честные, да. это факт, а, да. Да. да. Но для тех, кто все-таки хотел бы про душу и про мотивацию, можете записать мою любимую фразу про мотивацию. Да, давайте, кстати, проверим. Коллеги, кто сейчас хочет получить очень точную формулу ключевой мотивации для сотрудников, чтобы они давали максимальную эффективность. Вот формула от Мариновича, крутой мотивации, вот прям, сука, эффективная мотивация, такая прям самая эффективная мотивация. Друзья, кто хочет? Поставьте плюсы. Ну, тут ты... плюсы пошли, плюсы пошли, и уже все, полетели. Поехали, записывайте, записывайте, и это еще одна практическая польза, которую вы сегодня от меня получите, а в курсе это будет просто развернуто. Поиск эффективной мотивации... Это чаще всего попытка исправить ошибки найма. Бинго. Мотивация исправить ошибки. Да. да, все верно. Потому что иногда, нанимая человека, мы в самом начале делаем ошибку, потому что ему что-то чрезмерно обещаем. Пытаемся, ну, увидели в нем косяк и говорим, да ладно, он исправится. Или нанимаем тогда... того человека. Да, Или, там, того например, человек. себя продают. Как продавца, а потом ты видишь, почему он не продает, почему он не продает, а он вам морочит голову, сложный продукт, я еще не изучил скрипты, у вас воронка не настроена, у вас типологии клиентов нет и прочее, бла-бла-бла. Сергей, все очень просто, друзья, все очень просто. Если человек хочет продавать, Сергей, что он делает? Он продает. Он продает, а если он не продает, значит он что? Не хочет. Бывает иногда такое, но опять же здесь все зависит от того, готов ли ты время на это тратить. Многие люди не знают, как им не хватает. Но, поэтому... но тут опять же второй момент: ты либо готов тратить на это время, либо не готов. Поэтому Любой будет... человек, любого человека можно научить, это в том, факт. В четвертом блоке там второй пункт до да, обучение после найма. В четвертом блоке второй пункт. пункт. Мы говорили об этом обучение. Uh -huh. Как их обучать? И, и мало того, как не тратить время много на, а, собеседование, а, б, на испытательный срок, чтобы понять, что… А, и, Владимир, у вас что-то с микрофоном. Прям звук пропал и х -х -х -х -х -х, хрустит. Слышите меня сейчас? А, ну, слышно, но как-то хуже стало. Коллега, что-то стало хуже. Что-то, говорит, хрустит. Если перед подключимся, через секунду вернемся. А вы возьмете устали от моих умничений? Да, нет, вы что? Очень интересно. Я же еще раз говорю, с профессионалом общаться очень приятно, и поэтому... Тогда так, коллеги, давайте... О, сейчас стало хорошо. А, все хорошо. Тут, знаешь, это... Не зная инструкцию, не трошь конструкцию. Да, хорошо. Коллеги, давайте, пришло время вопросов-ответов, задавайте вопросы. Так, так, так, так, так, так, так. Как заставить человека, который на две головы выше и сильнее, услышать твое предложение и который будет готов навстречу? Условия, при котором бизнес, реальность соблюдается. А, человека – это клиент имеется в виду? ЛПР? <связано> ну, видимо. Ну, наверное, ну, наверное, да. Да. Ну, да. Окей, хорошо. Тогда можете несколько вещей записать, которые вам, коллеги, будут полезны. Значит, первое. Запишите в раз и навсегда, особенно это касается тех, кто занимается B2B-продажами, и это надо засовывать в голову своим сотрудникам. Первая фраза от Мариновича. Большие деньги находятся только рядом с большими деньгами. Сергей, услышали меня? Да, да. Угу. Надо объяснять или понятно? Нет, понятно. А для большого количества, могу вам сказать, предпринимателей, непонятно. Они бомбят по 100 миллиардам клиентам с чеком, не знаю, там, 6 тысяч рублей – и удивляется, почему у них много работы и мало денег. Ну, потому что надо идти туда, где есть реальные клиенты с хорошими деньгами, где ты можешь адекватно получить прибыль на вложенное время. И это надо сотрудников к этому приучать. А, второе. В каждой, компании, в каждой компании: вот кто задавал вопрос, как зовут парня или барышню? Скажите, пожалуйста. А, Ксения. Ксения, в каждой компании существует не один ЛПР, а их четыре. Ксения, четыре. В четыре, если у вас B2B-продажи, а, видимо, у вас B2B-продажи, продажи лпр 4. четыре. Первый – это собственник. Второй – генеральный директор. Третий – это ваш функциональный менеджер, которому вы хотите продать. Ну, там, например, директор по закупкам. И угу. четвертый – это либо специалист по тендерам, либо финансовый директор. Их четыре. И вот для того, чтобы вы сделали продажу, вам нужно, Ксения, научиться э, выходить на этих людей и давать им то, чего они хотят. И в этом случае они и будут у вас покупать. А все они хотят, Маринович не только умничает, но и говорит конкретику, а все они хотят, Ксения, две вещи. Все хотят две вещи. Все ОПРы в мире хотят только две вещи. Первое, они хотят больше зарабатывать. И второе, они не хотят подставлять свой амус. Надо повторять или понятно? Понятно. Так вот, если, Ксения, вы сможете с этими людьми разговаривать на их языке, то вы и тогда сможете им продавать. Потому что, как правило, основная ошибка в продажах состоит в том, что мы им что, Сергей, начинаем делать? Сергей, что мы начинаем делать? В чем ошибка? Начинаем, ну, прежде всего, любая продажа начинается с выявления потребностей. Когда ты поймешь, что хочет клиент, ты ему можешь конкретно правильно, это предложить правильно. на его языке. Правильно. А вместо этого 90% ошибок, которые делают продажники, они начинают клиенту убивать мозг описанием продукта. Или знаете еще что? Рассказывать, что ему нравится в точно, этом. Точно. А отличие, Сергей, мое от всех продажников в мире или там от этих 90 состоит в том, что я сначала пойму, что этому человеку надо, а я уже знаю, что нужно всем людям. Сергей, что лично вам нужно? Вам нужно две вещи. Вам нужно больше зарабатывать и при этом не подставиться. Скажите, что не так. Скажите, что я не прав. Ну да, все верно. А напротив вас Тимур сидит, да? А, нет, никто не сидит. А, сидел напротив вас кто-то, вы сказали, коллега там. Хорошо. Короче, вы можете спросить у любого. Во всех B2B продажах каждый ЛПР хочет две вещи. Больше заработать и меньше да. проблем и не подставиться. Поэтому ну, все... то есть, честность и прозрачность. Законность, скажем так. Ну да, и, ну, например... и законность. Сейчас. Это неправда, что все B2B клиенты хотят покупать только самые дешевые. Это вранье. Угу. Это неправда. Это брехня. Они говорят, что они хотят купить самую лучшую цену, но еще больше они хотят, чтобы они за лучшую цену не получили говнокачество, при котором они подставятся. Это точно. И, кстати, можете для Ксении... Э, блин, я уже начинаю в курс залезать. А что мы тогда продавать будем? Есть идеи? Давайте, смотрите. Мы же хотели вообще в 20 минут уложиться. Поэтому давайте, смотрите. Вы заинтересовали уже, безусловно, всех. Курс «Мы вас ждем с нетерпением» Вот просто с нетерпением. И давайте, знаете, потому что сейчас здесь будет миллион вопросов. Помогите мне, решите конкретно мою задачу. У вас есть прекрасный курс, и мы с нетерпением будем ждать его появления на нашей площадке. И тогда уже, скажем так, пройдя ваш курс, люди ответят на все вопросы, которые у них будут возникать. Можно, знаете, даже что сделать? Поговорите с вашими коллегами. Это просто ускорит. Что, если мы сделаем э, по какому-то очень крутому, большому вебинару и просто потом этот вебинар используем в качестве курса? Во-первых, я там отвечу на конкретные бизнесовые вопросы, э, и там будет просто очень практический контент. Э, это вариант ускорить. Ну, в общем, коллеги, давайте так. Если вас курс заинтересовал, если я заинтересовал вас как эксперт, можете там в Янглсик, в Гугле, в сетях набрать Владимир Вариновича, почитайте обо мне подробнее. Я хорошо разбираюсь в дистрибьюции, я хорошо разбираюсь в услугах, розница. Это я говорю о конкретных проектах, которыми я руководил, развивал с нуля. Это очень важно, с нуля. Ни на один из них я не приходил, когда кто-то что-то великое сгромоздил, и я там уже дальше рулил, как великий топ-менеджер. Нет, все они с нуля. Что «Русский стандарт», что «Улыбка радуги», что «Единый центр документов», что «Выгода», что «Гет». Горжусь этими проектами. Горжусь теми людьми, которые давали мне возможность реализовывать эти проекты. И вот я буду говорить только о конкретных практических инструментах, которые мне удавалось реализовывать э, в этих проектах, почему они стали сильными. И, кстати, Сергей, есть проекты, где сгорали мои деньги деньги моих инвесторов. Мне это не нравится, но это правда. И это часть моего опыта, это часть моей жизни. И я тоже готов об этом открыто и прямо говорить. Друзья, буду рад нанести вам непоправимую пользу. Сергей, спасибо вам большое за наше общение. Вы очень крутой, мне было с вами очень хорошо. И это, знаете, круто, когда ты общаешься с человеком, который берет. Спасибо вам большое. И спасибо всем, кто меня сейчас слушал. Пожалуйста, теперь ключевая вещь, которая для меня всегда очень важна. По десятибальной шкале поставьте оценки, насколько вам было интересно и полезно и практично сейчас время, которое вы провели со мной и Сергеем. Друзья, по десятибальной шкале поставьте, пожалуйста, ваши оценки. Сергей, Скажите мне честно, и я обещаю, у меня уши не отвалятся, разве что... Десять, десять, десять, десять, десять. Ну, я думаю, что вряд ли найдется кто-то, миллион тут... Сто тысяч, в общем, одни десятки. А я Сергей, таких... недоволен. Знаете, почему я недоволен? Потому что вы ни разу не сказали одиннадцать. Чет сегодня старик Маринович был. А нет, кто-то восьмерочку сказал, тысячу писали, сто писали. А, а, а, восьмерочку. Хорошо, все, тогда. Знаете, я, я все честно говорю, как есть. Есть, еще поработать. Спасибо большое. Доброго дня. И, друзья, встретимся на курсе и получите практические инструменты. Изи-бизи рулит. Молодцы, ребят. Круто. Спасибо. Всего доброго. Тебе. Владимир, спасибо, что вы с нами. Удачи, хорошего спасибо. вам дня. Я, Владимир бы. Маринович, был сегодня с вами. Все, пока. Счастливо. Пока. Спасибо. Друзья мои, ну что ж, ставьте лайк под этим видео. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропускать наше новое интервью. Увидимся в ближайшее уже с вами время. Завтра у нас 12 часов еще одно интервью с новым спикером. До новых встреч. Пока-пока.